Так, это наши утята, мать героини. Так, орана, открывай. Отходите сюда. Мама милая. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.